Всем привет! Отметьте, пожалуйста, плюсиками, если меня не слышно. Хорошо. Через минутку будем начинать. Спасибо, что пришли на мой семинар. Я, в принципе, и так и ожидал, что будет столько людей, потому что тема закрытая. Но не ожидал столько вопросов. Честно говоря, особенно от Аллы Касаткиной, целых 8 вопросов, это вообще очень нежные. Вопросы такие достаточно интересные получились. Поэтому семинар сегодня не просто будет заплани по запланированной теме 5 секретов, контекстной рекламы, а еще и добавится ответы на ваши вопросы. Итак. Пару слов немножко о контекстной рекламе. Что это такое, вообще зачем это надо? В отличие от обычной медийной рекламы, которые часто используются в офлайновом бизнесе, у нас есть теперь возможность более оперативно реагировать на требования наших потенциальных клиентов и анализировать то, что конкретно в данный момент интересует людей То есть в оффлайн новом бизнесе это гораздо дольше процесс происходит но в принципе корреляция тоже есть и если вы тестируете объявления в, офлай... в онлайне то частично их можно же использовать и в, в оффлайн новом бизнесе например для тех же м... проспектов книжек например заголовки книжек очень хорошо тестировать даже сами картинки страницы книг. Объявления, в, в общем-то, не только от Контекстная реклама подразумевает себя. Это рекламные объявления, которые даются рекламодателями и отображаются в интернет. В основном по двум принципам. Это либо же по кликам, по количеству кликов оплата идет, либо же идет по количеству показов. Соответственно, есть возможность проанализировать, насколько ваше объявление, в зависимости от количества показов, насколько оно хорошо воспринимается вашими потенциальными клиентами. И тут основная наша задача – получить максимум результатов именно от этой рекламы рекламное объявление обычно состоит в частности во дворцах или в том же яндексе состоит из нескольких строк конкретно во дворце это структура есть у нас некий заголовок Ой, сейчас минуточку, я заголовок потом идет строчка, две строчки с текстом, строчка с доменным именем и непосредственно линк. Длина у нас ограничена этих строк. Первая строка это 25 символов на заголовок. Описание это две строки по 35 символов. Отображаемый URL. Он по условиям рекламы подачи рекламы в AdWords. Он должен включать доменное имя вашего сайта. И тут первая фишка, что надо тестировать разные объявления, и можно это доменное имя немножко корректировать. Для подачи объявлений важно, чтобы было просто, например, сайт вот мой шаривари степс Я могу варьировать, неполное имя давать. То есть мне, ссылка будет у меня указывать на какую-то конкретно мою страницу. Но в доменном имени одну секундочку что то у меня не открывается в доменном имени я здесь указываю доменное имя из нескольких частей www имя сайта и страницу можно не указывать а уже дальше то есть фактически мы скрываем реальный адрес куда мы указываем кликаем куда будет кликать наш клиент. И вот в данном месте реально играет роль, как вы будете отображать. Либо вы напишите www, либо же напишите имя вашего сайта без W, либо же напишите имя вашего сайта с например, буквы. там а, там а та, та, та, та. Потом, например, если у вас какой-нибудь супер, вы пишете супер, там пупер, то есть можно выделить в доменном имени нужные вам слова, словосочетания. И реально это влияет на конверсию, судя по тестам, судя по результатам моих, по крайней мере, моих исследований. Второй момент. Ссылка вашего объявления, часто бывает ошибка, это ссылка объявления идет на ваш сайт, на главную страницу, то есть на именно на доменное имя. Это не совсем правильно. Каждое объявление должно указывать на в зависимости от того, какое ключевое здесь слово используется, под какое ключевое слово заточено ваше объявление. Лендинг пейдж страница посадочная, куда, указыв, куда указывает это объявление, должна полностью соответствовать поисковой фразе, по которую набрал потенциальный клиент, ему отобразилось ваше ваше объявление и он должен попасть на вашу страницу и видеть то, что он ожидал. Реально вот на, на курсе, который я сейчас веду по продажам через интернет, я делал разбор примера продажи продукта. И там очень четко видно, что буквально мелкие такие изменения, фактически была такая ситуация. Было два, а, было одно и то же объявление, но оно. Не, не одно, два было объявления. Одно объявление на одну ключевую фразу, второе объявление на другую ключевую фразу. И когда из множества объявлений. Вот так, конверсия была хорошая. Но я потом в ходе тестирования добавил еще одно объявление, еще одну группу объявлений на ряд ключевых фраз. Но оно не соответствовало тому тексту, который был в продающей странице. И вот это вот потери, весьма существенные потери получились по данному объявлению. Несмотря на то, что кликабельность одного вот этого объявления была равносильна примерно вот этим всем другим объявлениям. то есть смысл в том что если вы создаете рекламную кампанию рекламная кампания должна создаваться лучше сделать много узкоспециализированных компаний, которые будут строго нацелены на цепочку ключевая фраза которую ищет клиент потом тп микро тп ваше объявление это фактически описание ми мини уникального предложения. Дальше мы идем на, на э, страницу landing пейдж так называемую, или Sales Later. То есть это страница фактически продажная. То есть независимо, что вы там хотите сделать, там цель любой вашей страницы это какое-то действие. То есть с этой страницы перейти еще куда-то. Что-то, что какую-то реакцию у клиента вызвать просто как правило информацию подавать никому не интересно есть, если уже вкладываются деньги то они вкладываются для получения каких-то действий и соответственно надо анализировать всю цепочку начиная от стоимости вот этого объявления и кончая сколько людей перешло выполнило нужное вам действие то вся конверсия причем именно мы считаем ценность объявления не просто по кликам сколько зашедших людей Сколько кликнуло? А считаем, сколько зашедших людей выполнили наши действия вот это вот. То есть конечная конверсия. Ну, давайте так вот ситуацию рассмотрим. Сейчас минутку. Я нарисую вам примерно так. У нас есть воронка продаж. То есть Наша цель не просто накликать людей. Вот мы сюда загоняем контекстной рекламой людей. Вот Допустим, мы загоняем тысячу человек, а на выходе у нас получается всего 10. Соответственно, вот промежуточные этапы. Первый – это контекстная реклама, потом это у нас посадочная страница, Продажник, например. И здесь то конкретно наше действие, например, покупка. Если человек купили, цель же не нагнать побольше людей, а получить как можно больше. То есть сделать ту же самую воронку продаж. Сейчас секунду. Что-то у меня завис компьютер. Отметьте, пожалуйста, слышно меня? Что-то меня... а вот все появилось. Yes. основная цель всей цепочки это повысить конечную конверсию то есть сделать воронку не такую узкую а сделать ее широкую то есть если у нас пришло тысячи то получить на выходе сотню то есть варианты у нас опять же получаются такие что либо мы повышаем стоимость объявления у нас получается больше людей, которые мы можем сюда загнать. Мы получим десять тысяч, которые нам дадут эти же, эти же сотню. Ой, эту же сотню, да, вот так. Либо же мы делаем более широкую воронку продаж. За счет чего? За счет того, что мы можем продажник хорошо оттестировать. Более качественный продажник будет более высокую конверсию давать. Соответственно, плюс мы можем более высокую конверсию именно объявления давать. Фишка такая. Когда вы создаете объявление, надо создавать по возможности. Первым этапом вообще это выбираем список ключевых фраз. Как выбирать список ключевых фраз? Я уже три раза видео показывал. В предпоследнем видео по выделению идеального целевого клиента, это в, в модуле по продажам через интернет, я очень подробно расписал, как это делается. Ну, вкратце, мы в Яндексе, например, или в Google Keywords Tools определяем, какие ключевые фразы ищут наши клиенты. Вот эти ключевые фразы выписываем, сортируем их по количеству запросов. А дальше смотрим наши ключевые фразы в соответствии этим ключевым фразам нашим, нашей основной цели. И ранжируем, например, от единицы до 10. То есть, например, ставим там 10, 8, 7, там опять 10 и так далее. А потом сортируем по двум показателям. Два показателя нам дают весь этот список, отсортированный по важности этих слов. Соответственно, когда мы этот список получаем, реально надо обработать хотя бы ну, около тысячи слов из них выделить процентов 20 с которыми мы начинаем работать Ну и первично работа идет с первым там двумя тремя десятками а потом уже со временем когда вы поймете что реально нужно на вашим клиентам тогда дальше начинаем больше оптимизировать Итак, у нас есть объявление у есть ключевые слова ключевые слова когда мы создаем рекламную кампанию, кампании, у нее есть подгруппы, такое есть понятие подгрупп. Так вот, я рекомендую создавать под каждую ключевую фразу отдельную подгруппу. То есть, ну, допустим, сейчас секунду. То есть ключевое слово один ключевое слово ключевая фраза там например в курс вот я сейчас как раз записывал курс я забегу немножко вперед продажа была тренинга по устройству на работу и мне предложила Алла Касаткина, точнее я ей предложил, и она любезно согласилась на ее примере разобрать, как, как можно делать рекламную кампанию. И я провел первый цикл это подбора слов, записал видео сейчас по выделению целевой аудитории и по подбору ключевых фраз. В общем-то, видео записано уже полностью на весь курс, потому что рекламная кампания уже вся прошла и уже есть конкретные результаты. Единственное, что сейчас осталось их только немножко обработать, и я выложу весь, весь блок последовательных действий. Ну так, первое действие это было у нас выделение, что мы делаем, выделение идеального целевого целевой аудитории выделение ключевых фраз вот под каждую ключевую фразу создаем группу объявлений под каждую группу объявлений создаем объявление что такое минутку. то есть создаем объявление должно быть всегда минимум два которые все время должны друг с другом конкурировать более менее приличное объявление имеет конверсия CTR, click-through rate, такой показатель, то есть количество кликов на количество показов CTR должен быть больше 0,5. Тогда они обычно уже более менее нормальные. Мы тестируем объявления по. Примерно хотя бы, чтобы набралось 40-50 кликов. После того, как 40-50 кликов набралось, смотрим, CTR больше или не больше. Но тут вообще немножко не так. Это первичный показатель. Вообще вся цепочка должна анализироваться. То есть кроме CTR мы еще конверсию к реально нашего действия. То есть мы всю цепочку отслеживаем. Предварительно надо создать цели на вашем сайте в Google Analytics или в Яндекс Метрики, лучше в Google Analytics, то есть я цепочку все рассматривал именно в гугловских Google, Google сервисах, и тогда будет видно, что зависимость, во-первых, CTR и зависимость того, какую реальную прибыль дает ваше объявление, и чем выше прибыль дают прибыльные объявления, то есть бывают ситуации, что Иногда объявление с более низким CTR, оно, я имею в виду вот эти, из этих двух, оно бывает более высокую конверсию дает в итоге. Нам, честно говоря, важно не количество кликов, не CTR, а важна именно конверсия. То есть вы принимаете решение, какое из этих объявлений оставлять. То есть 40-50 кликов набрали, посмотрели на результаты. Результаты проанализировали. То объявление, которое проигрывает его замораживаем создаем новое объявление дальше процесс повторяется то есть у нас опять есть два объявления одно второе которые друг с другом конкурируют. и все время у нас цель получить максимум отдачи от вот, от вот этой цепочки соответственно Всегда, вот у тех, кто только начинает, у них появляется такое желание создать вот одно объявление, или даже. Пусть даже два этих объявления, и на них нацепить кучу ключевых фраз. Ну, это, во-первых, от лени, конечно. То есть, например, мне тоже ключевые фразы бывают иногда лениво создавать под них отдельные группы, но. Практика показывает, что за счет того, что вы создаете отдельную группу вы можете сэкономить достаточно приличные средства, потому что совокупная стоимость. Вы можете более гибко реагировать и на группу создавать разные ставки, не просто на ваши фразы, а именно на группу раз, во-вторых, на объявление два и в зависимости от того, что бывают фразы, в принципе, на на одну и ту же посадочную страницу разные фразы по-разному воздействуют. То есть по-хорошему надо стремиться к тому, что если уже фразы более менее одного однотипная по одной тематике, то можно использовать всю цепочку но ну и то же. То есть sales letter у нас общий. Если же фраза чуть-чуть отличается, мы создаем отдельную группу. От нее отдельные ключевые это, от, отдельные объявление и отдельное отдельная letter. вот я в примере как раз там делал в первом варианте я создал две группы по креативному должной... на должность креативного директора и арт директора я делал полную цепочку еще с аналитикой то есть вот такая структура была сейчас секунду нарисуем Полная цепочка была объявление, потом шла Sales Letter, продажник, который был сплит тест А и Б, сделан в, web, в Google, сайт Analytics. Оттуда шла на... Еще промежуточная страница. Потому что у меня прямого доступа к конечному продукту не было. Поэтому мне приходилось для аналитики еще вводить отдельную страницу. И оттуда редиректором шла на страницу, которую я продвигал. И ценность этой страницы я уже точно не помню. Но мы на, пред... на первом семинаре рассчитывали именно, сколько вся цепочка будет стоить. То есть, по-моему, 0,5 доллара она стоила. И, соответственно вся вся вот эта вот цепочка анализировалась тут вариант такой что анализировалась продающие текст первое анализировался adwords реклама и качество этих обобъяений соответственно в зависимости от того какой из них выигрывало, оно заменялось на другое переписывалось. Здесь анализировались заголовки. У меня очень ограничено было время. Это по, по... реально я провел три компании. Это было три семинара разных. Фактически под каждый из них я писал отдельный sales letter и отдельно полностью всю компанию. Первая компания провалилась. Ну, я так и предполагал, что она провалится. То есть вторая компания примерно вышла на себестоимость, на самоокупаемость, а третья компания уже более, после более высокого анализа, то есть после того как я начал понимать, что конкретно требуется целевой аудитории, она заметно выиграла первых двух. Причем там как раз еще выскочила интересная вот эта вот ситуация, когда одно, буквально одна ключевая фраза испортила всю компанию поэтому лучше создавать именно раздельные то есть даже ситуацию такую мы делаем Нет, взял мы делаем не одну воронку продаж а лучше создать несколько узко узкоспециализированных воронок, под разные ключевые фразы под разные sales letter. Что еще хотелось таких фишек сказать? На каждую ключевую фразу, когда вы начинаете компанию, там выставляется дневной бюджет. В идеале его выставлять чем больше, тем лучше. Но когда вы в самом начале начинаете, желательно, и вы не знаете вашу целевую аудиторию, то желательно его все-таки ограничить, потому что можно очень быстро спалить бюджет. То есть буквально на первый день, день-два выставляем сравнительно небольшой, там ну, в пределах нескольких долларов, там, ну, до 10 долларов. А дальше уже анализируем, как у нас выстроилась компания, какие-то первые статьи. Первая статистика набегает. После этого мы начинаем ее дневной бюджет увеличивать. Смысл в том, что объявление показывается в течение суток. Если вы выставите маленький бюджет, то есть у вас объявление будет показываться например, несколько часов, потом деньги закончились, все остальное время объявление не показывается. То есть вы теряете, день, теряете потенциальных клиентов. И неизвестно, может как раз в этот промежуток времени самый, самый большой эффект. Но в самом начале я все-таки стараюсь ограничивать этот бюджет, чтобы более-менее скорректировать. Когда уже видно, что по данной группе объявлений более-менее нормально работает реклама, то есть мы ее все-таки выбрасывать деньги на ветер как-то жалко. Поэтому лучше и более аккуратно э, распределять финансы то есть подкорректировали компанию и дальше начинаем дальше э, какие-то коррективы какие-то тесты делать еще есть такая вещь что когда вы задаете ключевые слова есть два типа когда мы просто какое-то там ключевое слово например там поиск работы работы на да? Есть еще два варианта в кавычках и в скобках. Поиск работы, когда без кавычек и без скобок, это означает, что могут всякие э, варианты. Это объявление будет показываться не просто на поиск работы, а на различные другие варианты, на ну например поиск работы в москве или еще что нибудь такое поиск выгодной работы когда мы ставим скобки вот такие вот это значит что фраза будет точно то есть у вас ограничивается например если поэтому показывали по полной фразе показывалось тысячи показов то по вот и если вы какую то фразу точно подобрали она знаете что она хорошо работает то ее ставим в квадратные скобки она будет показываться гораздо меньше например будет 300 показов есть еще вариант с, с кавычками там это вариант такой что тоже ограниченная, то например, поиск работы в Москве, она, а в первом варианте поиск там лучше работы, то есть, здесь много вариантный а здесь с добавлением еще и какой-то информации. Но ключевая фраза все равно остается та же, то есть вот это объявление будет показываться чуть-чуть больше, чем поточная фразе Очень важно подбирать э, минус слова, так называемый минус слова. Ну, например, для разработчиков программного обеспечения, это когда я начинаю компанию по продаже софта, это слова кряк, таблетка, бесплатно. То есть все, что связано с пиратской деятельностью, нам такие люди не нужны. Это не наши потенциальные клиенты. Мы их сразу добавляем в список минус-слов. Потом, после того, как компания отработает, ну, обычно это через несколько дней, наверное, около недели уходит зависимости от, именно от, ряда факторов по количеству показов по стоимости тогда эти слова у вас появляется в, в во дворцах возможность посмотреть какие слова реально показывались по каким реальным словам показывались ваши объявления мы туда заходим и там выделяем какие слова добавить в наш список какие слова добавить в список минус слов вот список минус слов ну, интуитивно можно вычислить, что ну, поиск работы. То есть, в данном случае у нас, например, есть слово «вакансии». И, соответственно, у нас две стороны – люди, которые ищут, и есть работодатели. Вот фразы, все, которые связаны с потенциальными работодателями, надо отсекать. Аналогично в любом другом бизнесе. То есть, очень важный принцип – это работа с минус-словами. Объявление еще хочу сказать, что вот объявление, когда вы, Ой, когда вы работаете над созданием каких-то объявлений, очень желательно объявление, которое вы, вы оттестировали, себе заносить, ну например в Excel файл. Обычно создаешь две колонки. И запис, записывается там, например, количество кликов, количество показов, и CTR, и конверсия. То есть, та вот цепочка, когда мы какое-то объявление выиграло или не выиграло, мы себе в Excel файл просто потихоньку заполняем такую информацию, что вот это объявление выиграло, вот это объявление... Дальше у нас осталось вот это объявление. Следующая цепочка. Мы чего-нибудь там нового сделали. какой то прошла там 40-50 кликов, посмотрели, что опять у нас это это объявление все равно лучше, чем то, что мы новое добавили. Опять это новое удаляем. Более качественное, дает более высокую конверсию. Потом новое, новое. Смотрим, раз новое объявление выигрывает, это. Дервичное удаляем. Постоянно должен быть у нас компетишн. Борьба, друг, всегда объявление, ну, конечно, их может быть не два, там, два, три, четыре, как вам нравится, в общем-то. Сколько вы на креативите, но всегда должен быть процесс улучшения. И статистика, и сбор по реальной сбору статистики. Просто когда вы это все дополня, заполняете в какой-то себе файлик, потом со временем, анализируя эту информацию, можно вычислить такие интересные вещи, что, например, что повлияло на э, изменение. Например, мы там какой-то заголовок сделали, здесь аналогичный заголовок, а поставили в этом троеточие Раз, у нас, смотрим, конверсия увеличилась буквально там на... на один пункт или на два пункта. То есть, такие вот мелочи, казалось бы, но они реально влияют. Например, большую букву мы поставили в имени, в начале фразы или в этом. Смотрим, у нас совсем по-другому влияет, влияет конверсия, результирующая конверсия. Очень сильно влияет вот таких мелочей. Ну и, пожалуй, из таких основных фишек я, наверное, я еще, может быть, по ходу ответа на вопросов расскажу, потому что вопросов оказалось довольно-таки много. И хотелось бы успеть все рассказать. Так, первый вопрос от Алекс Авски. Какую цену устанавливать на клики во дворце относительно цены программы? Ну, у меня критерий достаточно простой. Я в первом... Видео, которое я выкладывал на сайте, по-моему, даже в бесплатном доступе лежит, рассказывал о том, как посчитать нашу цепочку. То есть у нас есть объявление, есть объявление, есть sales Letter. и есть кон конечная цель. Так вот, прежде всего, вам надо посчитать, сколько стоит переход на вот этот конечную цель как правило что это у нас если вы продаете в данном случае программный продукт интересно если вы вы слушаете было бы узнать какой ценовой диапазон вашей программы ну реально такая ситуация что дешевые продукты достаточно сложно продвигать именно в контекстной рекламе то есть например если за 5 долларов то ну, проблематично. То есть, разве что если у вас там на этой же странице, то есть сейлс это будет много продуктов продвигать. Ага, 9,50 долларов. Ну, ситуация такая. В от, от конверсии вот этого вашей цели. Момент такой, что. А, еще хотел еще одну фишку. Сразу я забыл. Когда вы создаете объявление, вот это вот. Sales Letter. Если вы видели инфобизнес новые типовые сейчас с красными заголовками страницы, когда пишется заголовок. Заголовок, потом куча-куча-куча-куча информации, потом купи или умри. Так вот, за вот такие объявления вас Google может забавнить. Поэтому, если вы хотите такое объявление сделать делайте на момент подачи объявления заголовки заголовке навигацию какой-нибудь псевдо меню или переход на вашу страницу хотя бы пару линков вероятность того что вас забанит Google гораздо ниже и ваше объявление про а уже когда пройдёт тогда можно эти линки либо же оставить либо же их там например опять же сделать я, например, чисто убираю там ряд линков, один оставляю, который выполняет то же действие, там купить. Ой, Алла, привет! Рад тебя видеть на курсе. Вот это вот как раз, просто недавно достаточно была ситуация, когда у нас в чате девушка жаловала, что ее забанили и реально она такая ситуация есть что если вы будете делать откровенно рекламные письма в котором будет один линк купить вас это объявление могут мало того что его забанят и дальше не пропустят ваш аккаунт может полностью заблокировать достаточно тяжело потом себя реабилитировать поэтому начинать желательно с более-менее пристойно. То есть, какую-то там вверху менюшку сделаете, или хотя бы пару линков, которые будут на ваш сайт переводить. А уже потом, когда проект, когда вы сформируете объявление, уже после этого можно это подкорректировать и убрать. Так что я хотел сказать по себестоимости кликов. Вы зайдите на сайт, я вам сейчас ссылку скину, там первое видео, по-моему, сейчас минутка я проверю. По-моему, я все-таки первое видео. А, нет, вру. Хорошо, вы мне тогда я, наверное, его добавлю. Добавлю в этот курс, в котором кусок без.. Бесп... Это не видео, это не в, не в самом курсе. Это было ответы на вопросы последнего вебинара. Я четко рассказал про стоимость вот, В этом курсе и вебинар. Вебинар я проводил, по-моему, все-таки его бесплатно делал. Сейчас минутку, там, даже если смотрите бесплатные или платные материалы, в принципе, часть материалов выдели частично бесплатно то есть и в, когда кликаете на ссылки довольно-таки много информации можно посмотреть и конкретно в вебинаре который я проводил с ответами на вопросы и справа там есть еще пару видео которые выложены на youtube там тоже была информация как как правильно считать ну, вкратце мы считаем количество переходов. Например, у нас есть тысяча переходов. Берем типовую конверсию хорошего продающего 20%. Это более-менее такой хороший продающий. Ну, 20, ну, 30%. Ладно, пускай будет. Соответственно, сюда будет 300 переходов если конверсия вот этой вот страницы, но опять же смотря какая вся цепочка, то есть программные продукты, к сожалению, они, смотря как какой продукт, если это как вашего ценового диапазона, это обычно такие флешевые игрушки, какие-то дешевые продукты, которые могут купить, если хороший продажник, их могут купить сразу, не скачивая, не скачивает реальную версию, тогда конве, при хорошей конверсии продажника у вас получится 300 переходов с 1000 показов ну реально в общем то я не знаю какая конверсия будет этой странице но типовая это у меня например на 100 посетителей дает это один два одни на две покупки один процент грубо говоря то есть 1000 кликов дают один процент Соответственно, считайте, сколько стоит ваш продукт, сколько у вас вы можете себе позволить вот на эту цепочку. Есть, при, все зависит от рентабельности. То есть рентабельность перехода на конечную цель. А когда вы создаете всю цепочку, то есть у вас есть аналитика, в аналитике видно, сколько, в зависимости от количества кликов, сколько было переходов на конец. Все от этой конверсии зависит, какую, вы, какую стоимость клика вы можете себе выставлять. Плюс еще затраты, опять же, на обналичку тоже. У меня, например, довольно-таки много уходит, ввиду того, что я живу в Беларуси, и мне законодательство просто не, не позволяет напрямую принимать платежи с такими мелкими от физлиц, поэтому с физлицами я работаю только через интернет-магазины, а.. Если уже там с юрлицами, тогда, конечно, проще. Это можно напрямую договор заключать. Но такие мелкие покупки – это, ну, скорее всего, все-таки это физлицы. И, соответственно, у меня, например, потери 30-40% только на наличку. Идут, на банковские операции, на интернет, на интернет. Конкретно в курсе я показал на примере вот именно продукта АЛЫ какая цена допустимая то есть у нее у меня получилась ситуация 30 долларов это выго покупка по всей цепочке выходила 15 центов это рентабельная рентабельная кли, клики от, от 0,15 до по-моему до 0,5 было вот так 0,5 это выходила на то есть вот это вот цена цена продукта 30 долларов но учитывая конверсию вот этой страницы это получается ценность цели порядка 5 долларов учитывая то что там более более сложный этап продажи был поэтому из тех 300 человек которые действительно удастся с продажника загнать сюда реально купят довольно таки невысокий процент потому что там еще надо было загнать на не загнать, а пригласить людей на семинар, а уже семинар продает следующий продукт. Соответственно, вся цепочка довольно-таки сложная. У вас может быть более высокий, высокая рентабельность. Следующий вопрос. Как строить рекламную кампанию на рынке с очень большой конкуренцией? Например, на московском рынке такси, на котором сотня, может и тысячи ферм, фермочек и такси. Услуги у всех примерно одинаковые. Ничего кардинально нового и уникального не придумаешь. Ставки на контекстную рекламу очень высоки. До того высоки, что нет смысла заниматься этим видом рекламы. На любом конкурентном рынке имеет смысл заниматься контекстной рекламой, раз кто-то уже с другой занимается. Только вопрос только, как правильно это сделать. Потому что иначе бы другие ваши конкуренты просто не давали эту рекламу. Мой ответ на это – это сегментация. В данном случае рынок такси. Во-первых, я не знаю, что конкретно вы рекламируете. То есть, если мы рекламируем какой-то сайт, на котором будет интересно, вы слушаете или нет. Что конкретно мы в данном случае рекламируем или нет. Ну, я предполагаю, допустим, это сайт. Конкретно по такси. Нужно делать сегментацию на более узкоспециализированные фразы. Исходим из того, что в данном случае такси вызывают, например, на тот же аэропорт. То есть, соответственно, будут запросы такси, Москва там например шереметьево или еще там какой-то другой район так то есть более узкоспециализированные фразы они будут более дешевыми у них меньше конкуренции мало того есть еще такая вещь как геотаркетинг то есть вот ваш аэропорт находится здесь вот это москва здесь находится ваш клиент. Так вот, Google позволяет по IP-адресу вычислить, где находится ваш клиент, и вы можете давать объявления строго в, например, зоне не, ну, допустим, даже да, в зоне, которая будет не доходя до вашего аэропорта, потому что смысла э, давать объявления, например, такси Москва шереметьево или там выше Шереметева или смысл давать такое объявление имеет только если то есть вы сегментируете по клиентам выпадаете узко специализированно только москвичей даже может быть еще я не знаю надо, надо анализировать какие конкретно у вас ключевые фразы но вы анализируете конкретно какие фразы задают ваши клиенты и как можно больше сегментируете их еще момент, это сегментация по времени, то есть как я вижу, например, ситуацию, что в такси хорошо вызывают ночи, то есть вы можете делать, показывать объявления в самые такие выгодные для вас часы, то есть вкладывать не большие деньги не на всю рекламную кампанию, а, например, когда уже люди да что такое, минутку, когда люди, например, из ресторана выходят, им надо добраться домой. Соответственно, какой-то диапазон времени. Это, наверное, часов 10 вечера, с 10, ну, грубо до двух часов ночи. Вот в этот промежуток времени вы можете задать вашу рекламную кампанию на более высокие ставки. Да, вот так можно рекламу делать. Это. Просто со временем начинаешь понимать, что вот такие вот детали, ну непосредственно конкретно по вот по такси. У меня вообще первая мысль возникла, что мало того, что человек заказывает такси, его, скорее всего, заказывают не с компьютера. Соответственно, его заказывают с сотового телефона. И тут есть сразу у меня три первых, три идеи. Первая идея – это телефоны для Москвы, это iPod и Android. Соответственно, у них есть браузеры. Соответственно, вы можете объявления показывать. Там есть опять же таргетинг мобильных объявлений именно для мобильных устройств. Вы можете указать, что там все мобильные устройства. То есть, ваше объявление будет показываться только для мобильников. Соответственно, вы отсекаете всех домашних пользователей и ориентируйтесь на уж узкий достаточно рынок это раз второй момент как я вообще здесь вижу тут можно вообще сделать сервис заказать виджеты виджеты такие небольшие программки для той же москвы айподы и андроиды сейчас большую популярность начинают то есть это такая кнопочка цепляется микропрограмма там Например, вызов такси, который. Вот у меня на моем Android есть различные программы, которые сервисы вызывают интернетовский, вам, соответственно, делается какой-то сайт. На этом сайте вы предоставляете для различных агентств услуги. И этот, по этой кнопочке клиенту будет сразу показываться вызвать такси. И там уже, в зависимости от того, какие какие заказали услуги ваши эти агентства, то есть кто из них по приоритетам отображать сюда. Плюс ко всему здесь можно, эти мобильные устройства, у них GPS-система, то есть он можно точно спозиционировать, вычислить, где человек находится. Соответственно, для этого место можно вычислить какие типовые фразы куда он ехал должен ехать например если он находится в Шереметьево то есть им, из Шереметьево им, естественно в Шереметьево ехать уже не надо поэтому ему показывается какой-то список фраз типовых которые только кнопочку нажал и вызвал такси все то есть тут для творчества немерено у, у меня такие просто вот на этот вопрос такой ответ вот. Наверное, я его оставлю. Следующий вопрос. Тут целая серия вопросов от Талы. Первый. Как из кучи разных запросов определить те, что дадут результаты? Я понимаю, что тестирование и все прочее, но какой-то первичный отсев должен быть. Или все грести под широкий охват, а потом разбираться? Не хочется платить за пустые клики и обращать внимание не тех людей. Ну, я уже говорил, Повторяюсь, первое. Самое первое самое сложное, что опять никто не делает. Это выбрать список ключевых фраз всех ключевых фраз, которые вы сможете накреативить. Их должны быть порядка 10 на одну какую-то тему. Как это делать, я показывал в трех разных видео. Там на сайте можно это найти. Непосредственно очень подробно рассказывал вот в курсе как раз как, как раз по продаже этого продукта на втором видео очень четко я расписал по созданию это назывался профиль подготовка к написанию т.п. то есть там я рассказывал про то что для того, чтобы вначале определиться с уникальным торговым предложением, надо выяснить, что же людям надо. А для этого, используя сервисы, подбора слов, либо же тот же Google Keywords, Tool, либо же Яндекс, либо Rambler, там тоже Я, в принципе, или Яндексом, Яндексом или AdWords, ну, не AdWords, в, в, у Google сервисом. У Гугла хорошо, что там можно сразу посмотреть еще. Эти слова реально пользуются конкуренцией. Тут момент такой, что чем больше конкуренция, тем слова дороже. Но в то же время на этих словах можно больше всего заработать. То есть именно это такой показатель, что эти слова уже кто-то использует, на кто-то уже рекламируется. И значит, на, этих, на этом можно сделать деньги. Поэтому первым этапом выбираем все слова, которые только есть, которые вы смогли накреатить. Вторым этапом это все сортируем по, именно по количеству запросов в обратную сторону. То есть от максимума к минимуму. Третьим этапом из этого списка удаляем дубликаты, явно которые, слова, которые там попали, вообще левые. И четвертым этапом ранжируем, проставляем еще одну колонку, в которой проставляем свой критерий. То есть ну, чисто субъективное мнение, как, как вы считаете конкуренция в смысле количества запросов. Нет, я имею в виду конкуренция, это когда зайдешь в гугловский Keywords Suggestion Tool, там он показывает количество запросов, и зеленым цветом еще показывает... Конкуренция. Именно там есть такая колонка конкуренция. Я в, в одном из следующих видео покажу им, как это. И вот по этой конкуренции видно, что это показатель, что эта ключевая фраза используется другими рекламодателями. Соответственно, она уже достаточно конкурентно но при этом в Яндексе нет. Этого нету. Но в тот момент, честно говоря, двояки с одной стороны хорошо на конкурентные слова а с другой стороны они дорогие Вот тут момент найти вот я писал про ноу хау в бизнесе это найти то ключевое слово которое никто не использует которая фраза вот, которая то, то, то видео где там написано ноу хау ноу хау в бизнесе внимательно посмотри во первых картинка на это видео и там есть в самом конце есть там очень коротенький кусочек в котором я показал что это означает то есть для моего бизнеса там была такая очень редкая фраза и дело в том что в любом городе она востребована и в принципе как оказалось никто не использует то есть полностью рынок свободен так так там есть это Артинка из Google. Ой, так, сбился я чуток. Ну, в общем, смысл в том, чтобы отранжировать. И у вас два критерия получается. Один критерий, который вы сами выставляете на ключевую фразу. Второй критерий ⁇ это количество запросов пользователей в интернет, реальных запросов. То есть вы в вашу воронку получается первый критерий чем больше чем больше людей будет попадать в вашу воронку тем больше естественно на выходе соответственно чем больше будет запросов это первый ваш критерий второй критерик это качество этих запросов то есть вот из этих вот тысяч множество тысяч запросов вы делаете фильтрацию своим по каким-то критериям я например от единицы до 10 просто поставляю от балды какие мне фразы потенциально понравились? Я тоже не очень уловила, как найти такую фразу. Ирина, эту фразу, если вы видео мы не смотрели, вы поймете, она в курсе. Ну, вкратце, эта фраза, так редкая фраза, которая будет давать вот ваше объявление, вот есть sells, letter, есть ваша цель, например, продажа вот это вот она должна давать хорошую прибыль то есть ваша дойная корова которой никто не пользуется найти когда у вас есть большое количество исходного материала много тысяч запросов это реально тяжелое я видео показал в первых двух я, я так показывал как это делается в третьем видео после того как я пообщался я оказал, что все равно никто не сделал я показал как это сделать очень быстро, то есть если у меня раньше на это уходило несколько дней, то есть, например, обработать тысячи запросов, ну, запросов в Excel отранжировать, реально это несколько дней. И эти несколько дней я я показал, как можно сделать в Excel иске файл загнать буквально за пару часов, то есть то, что вот я сделал для продажи партнерского продукта Аллы. Это было сделано за два часа. И я выбрал. И вот из этих фраз, когда вы создадите много компаний, то есть вы создаете компанию, точнее компания, и у нее группы... Группы... Сейчас, секунду, я почищу. Кранчик. То есть вы создаете компанию, начинаете тестировать эти объявления, и именно на тестировании можно вычислить, какие фразы. Никак по-другому я, к сожалению, не, не могу вам сказать. Потому что реалии показывают, что то, что мы предполагаем, и то, что люди, ну никогда не угадаешь, на какие фразы они на самом деле откликаются. Бывают такие, э ну вы вспомните та фраза, которая... Для моего продукта это был продукт по осинизации. То есть запрос такой. Бинг для осенизации Вот кто бы подумал, что мою программу для бинга, которую я писал для кабельного телевидения, можно использовать для учета услуг по осенизации И вот это реально, это вот эта вот та фишка. Тот крючок, который, получается, можно использовать, у вас просто конкурентов на этом рынке на этой ключевой фразе нету. Понимаете? То есть никто не догадывается, что это востребовано. Никто не догадывается, да, она редко бывает эта фраза. Но она редко, но метка, у нее конверсия почти на 100%. То есть, понимаете? То есть, если человек зашел, нашел такое объявление, ему оно показалось, это, если типовая... Вот есть объявление и на всю цепочку при очень хорошей конверсии это 30 процентов это 30 процентов это это суперная конверсия так вот для таких вот ключевых фраз там почти 90 90 с копейками заскачивает, заскакивает именно фраза ноу-хау но чтобы их найти надо пролопатить вот эту вот всю то есть вы делаете группу если делаете компанию маркетинговую например там какой-то продукт продаете и делаете ключевые под каждую ключевую фразу создаете отдельную группу ну там можно ключевые фразы немножко комбинировать в пределах группы когда они там варьируются например такси такси в москве и так далее то есть более-менее похожие Ну, например вызвать такси в Шереметьево это уже совсем другая фраза, то есть для нее отдельную группу, отдельное объявление и объявление должно быть именно такое мало того, что кроме объявления должно быть еще сейл letter, в котором бы написано, хотите такси в Шереметьево то есть, если здесь вот он искал Шереметьево, для того, чтобы закажите самое дешевое такси в Шереметьево нажмите сюда, даже не нажмите, позвоните по телефону, а еще лучше даже не позвоните там, или ваш номер, или как кнопку нажмите, ну я, смотря как, если с телефонного с телефона это делать с мобильника, то есть вся цепочка должна максимально упрощать, но человек не должен, то есть если он искал такси в у него не должно быть там попадать на стр, на страницу там такси в Минске например, понимаете, то есть ваша целевая страница должна четко соответствовать тому запросу, который задавал клиент. Тогда у него будет высокая конверсия в итоге на ваши действия, то есть на ваш доход. Так, следующий вопрос. Как правильно посчитать бюджет рекламной кампании или просто ставить ограничитель по деньгам? Ну, первое, что я хочу сказать по этому поводу. Рисуем цепочку, как я описывал в касте. В самом первом касте, по, когда мы начинали этот курс, всю цепочку расписали, посчитали, сколько у нас конверсия целевой страницы, и сколько мы можем на рекламу давать денег. А дальше, тут уже сугубо. Тут у нас есть ограничитель еще такой, что, понимаете, выше не прыгнешь. Если у нас на эту ключевую фразу там, в том же Яндексе показывает тысячи запросов в месяц, то есть... А у нас в данном случае, например, у меня вот на, было всего одна неделя, соответственно, получается примерно 300 запросов. А учитывая типовую конверсию, то есть из 300, ну 0,5 это уже CTR, то есть, например, на 1000 запросов это получается 5, не 5, а 100. 5 показов наверно вот так или 5 кликов на 1000 запросов наверно вот так получается то есть реально получается что из этих 300 кликнет ну грубо говоря два человека 1-2 человека то есть вот выше этого никак не прыгнешь поэтому тут бюджет строится из того что сколько у вас клиентов во-первых, насколько качественные. Я поэтому и рекомендую исходить из того, что вначале отранжировать слова по количеству запросов, а потом ранжировать по своим критериям. И начинать именно с тех запросов, которые больше всего задают люди. Тогда уже можно исходить дальше, как, как дальше свой бюджет. Не думайте, что у вас так много. То есть момент такой, что, как видишь, если если если ситуация такая, что вот у вас есть какая-то группа компаний, есть объявление, на него кликают. Вот была ситуация в третьем на третьей моей компании, которую я на вот этот курс записывал. Там я ввел дополнительно слова. Буквально за два дня накликали столько же, столько по всем остальным компаниям. Но конверсия. По этим была практически нулевая. Соответственно, я просто вырубаю этот кусок, потому что он мне не дает никакой прибыли. И в ходе таких экспериментов, то есть потихоньку-потихоньку набирается какой-то костяк. и Ряд слов, которые вообще не будут работать. Реально из, например, из 20 фраз, которые вы здесь напишите, будет работать 1-2, Которые рабочие и вывести опять же их на положительный баланс достаточно непросто, то есть только потестировав, на который на некоторый момент мы получаем какие-то результаты. Соответственно, сколько хочешь людей привести, считаешь свой потенциальный доход. То есть если у тебя курс стоит 100 долларов, соответственно у тебя, у тебя рентабельность, конечно, выше получается всей цепочки. И сколько ты можешь ввалить в этот... Но анализировать надо постоянно. То есть, Ну, как постоянно? Когда начинаешь компанию, самую первую неделю надо ежедневно контролировать. Дальше уже потом, когда они более-менее оттестируются раз в неделю. Там дело в том, что есть еще возможность во дворцах создавать репорты, то есть просто на, мой, на электронную почту приходит отчет по твоим компаниям, что какие результаты, и ты, даже не заходя в аккаунт, можно посмотреть, что и как происходит, и надо что-то корректировать или не надо. То есть в дальнейшем они уже более-менее автономно работают, бывает просто забываешь Чистых иногда деньги туда положить. Есть, ну, периодически раз в неделю просто смотришь, рентабельно, не рентабельно. Если она вдруг становится нерентабельно, надо что-то делать. Но, как правило, после того, как тестируешь уже всю компанию, она уже начинает стабильно тебе приносить деньги. Тут вот момент еще такой, что, как по мне, то адворцы это не на самом деле не панацея, а первичный такой средство очень хорошее для формирования вашего уникального предложения, потому что мини, это ж мини у нас получается объявление, никто же не мешает это объявление, потом, то есть у вас вот вы сформировали какой-то во двор с объявления, потом берем, делаем рамочку и ставим ее на свой другой сайт, про сайты сателлиты я рассказывал, но я делаю немножко другую систему, я делаю сайты моей мои собственные сайты которые как бы так то есть есть один сайт второй сайт третий сайт они все перелинкованы это это для э, того чтобы они лучше индексировались друг друга ссылаются соответственно например у этого там например, двоечка первый, он соответственно пересек перетекает они все но это не, не одна из целей еще у них есть какая-то посещаемость высокая. Вот мы это объявление тестировали. Никто же его не запрещает вам использовать у себя на сайте. То есть, не платя никому денег, вы ставите себе такое же объявление где-нибудь там на особо посещаемых страницах. И оно вам дает приток постоянных клиентов на ваш сайт какой то другой. Но опять же, эта страница должна быть похожей тематике желательно. То есть, то есть вот такая ситуация. Это раз. Во-вторых, когда вы пишете эти объявления, вы пишете, тестируете всю цепочку, то есть объявление sales letter. Это sales letter, его, еще, еще одно правило, хотел сказать, вот это вот sales letter, то есть объявление не давайте никогда на основную страницу вашего сайта. Объявление дается на отдельную специальную страницу, специально под объявление создается страница. Эти CSS letter, когда вы вот оттестируете, вы их, на их основе можно их где-то использовать уже на сайте. Как объявление, как, как статью. То есть, как правило, что, что самое главное? Это зацепка, зацепка, вот хук из УТП. Так, следующий вопрос. Сколько вариантов объявлений надо писать? Минимум и максимум? По объявлениям я говорил на компаниям. Чем больше, тем лучше создается группа объявлений. То есть есть компания. И создаем группы. Группа. Соответственно, на ваши ключевые слова. Ключевые слова, сколько вы там на креативите? Ну хотя бы штук 20 у вас должно быть в компании Ну, 10. но ну, меньше десяти. Вероятность, что вы попадете, ну есть, конечно, но то есть я говорю, что из двадцатки хорошо там два-три будет рабочих, то есть остальные будут пока болтаться, то есть попасть, причем непредсказуемо. Реально люди. Еще вопрос. Получается, что на слайдер я контекст не делаю, я делаю на отдельной странице. Ну, но... тут момент такой, что это не обязательно, можно делать и на sales letter, но я имею в виду, что ты именно в твоем случае, в твоем случае пойдет, потому что у тебя сайт, у тебя sales letter не инфобизнес новая, у тебя там есть ссылки на другие страницы, то есть оно нормально все написано, поэтому можно гнать прямо на ту страницу, на которую я гнал через промежуточный, через промежуточное свое sales letter. Причем, кстати, в третьей версии моего вот эксперимента у меня получилась конверсия там на один момент было 39%. Это вообще сумасшедшим для продажника. Они никогда такого не было. Причем написано буквально. Я даже не ожидал, что такая конверсия всей цепочки будет. Правда, не весь период времени, потом я немножко попортил, но ладно так я заб... сбился чуток сколько вариантов объявлений вариантов пишется всегда как минимум два на каждое ключевое слово должно быть минимум два объявления можно делать больше И их всегда сравнивать какое выигрывает То есть через некоторое время там 40 50 кликов накликали ми... меняем на более выигрышное четвертый вопрос делать отдельные след под отдельной группе объявлений или все гнать на одну страницу. Опять же я говорил, sales letter должно соответствовать ключевым фразам, то есть человек, то что он искал, оно должно быть на продажнике. То есть вот я когда видео обработаю, выложу, ты увидишь, что э, как может одна ключевая фраза испортить всю картину, то есть фактически это, это твоя целевая аудитория, но для них надо было сделать другой sales letter. То есть это тот же, в принципе, на этот курс очень даже все подходило, но продажник надо было писать другой. Поэтому у него конверсия несколько ниже. Так. Как правильно заанализировать результаты рекламной кампании? По кликам или по покупкам? Мне больше нравится последний вариант. Да, ты права. Я мне он тоже больше нравится, я анализирую первое это по кликам, а второе это по покупкам. Точнее даже, ну, это не обязательно по покупкам, это именно по целевой цели. То есть мы на каждой странице должна быть, вообще любая страница сайта должна иметь цель. Если кто-то был на, слушал по то, что я рассказывал про оптимизацию поисковую я вот не помню рассказывал ли я там вещь такую в общем в последнее время поисковики они стали достаточно продвинутыми и они анализируют не просто то что люди заходят на страницы они анализируют сколько времени человек провел на этой странице и что он сделал дальше то есть любая страница должна вызывать какое-то действие и когда вы пишете статью у вас в конце статьи должен быть призыв действия то есть если возможность какая-то там кликнуть на какую-то другую ссылку по аналогичной тематике или там приобрести продукт вот эти вот факты переходов эти поисковые системы очень хорошо учитывают и качество вашего сайта именно оно ранжируется именно по таким показателям. Соответственно, вам же выгоднее по кли... не просто по кликам, что вам клик это с вас деньги сняли. Вам надо заработать денег, именно продать людям что-то, независимо что вы там рекламируете, будете ли вы там продавать, либо же людей привлекаете на тренинг или просто даже пообщаться. Все равно это какая-то цель, как-то вы его ее оцениваете. Вот эта вот цель и она должна быть. То есть я считаю то основной, основная вещь первое это клики то есть клик приводит нам на какую-то страницу но нас интересует не вот этот переход на самом деле нас интересует действие на этой странице наш на, на какое-то другое действие обычно это продажа какая-то то есть вот эту вот цепочку всю надо анализировать а не количество кликов количество кликов оно можно можно, можно сделать так, что он будет на тысячу показов чуть ли не при хорошей конверсии. Будет, ну не тысяча, но 500. Ладно. 500 человек зашло, а никто сюда не кликнул. Зачем они вам? Это не ваши целевые клиенты. Так. Что нужно обязательно учитывать, составляя объявление? Вот я пошагово рассказываю в курсе, как что надо учитывать конкретно это у т.п. то есть то что люди ищут в данный момент то есть что они хотят получить от вашего продукта вначале важно создать первое выяснить что людям надо второе что люди хотят Точнее, сформировать уникальное торговое предложение. Мы еще будем писать эти объявления дальше по курсу. Как это сделать? Ну, я примерно покажу. То есть, как бы так. Я не скажу, что я супер пупер В этом хорошо разбираюсь. Я, я копирайтингом. Хоть и проходил несколько тренингов, но это чисто раз на раз не, не приходится. Иногда получается, иногда не получается. То есть. Иногда у меня хорошо получается. Вот на последнее как раз очень даже хорошо получилось. А на первый раз. Вот первые два объявления у одного был, была конверсия 8%, у второго что-то около 20%. А третье было в пике 39%. То есть, в общем-то, хотя копирайтеры говорят, что... Конверсия в 20% это считается высокий очень показатель. Как бы так получается, что я, я не хуже других, хоть и не сильно в этом продвинутым. Так, звук, говорят, пропал. Отметьте, пожалуйста, плюсиком есть или нет. Спасибо. Так, чтобы я не забыл. Почему? Потому что у меня время заканчивается уже скоро. Те, кто еще не в моей группе, у вас есть возможность приобрести доступ к курсу. Сейчас он стоит 3000 рублей. Цена будет повышаться до 5000. Там я не помню точно, когда дата. Но у вас есть возможность будет приобрести его за полцены вот такое кодовое слово и там будет еще запрос на серию то есть всего 10 10 таких вариантов то есть от 1 до 10 то есть только 10 человек смогут воспользоваться этой акцией либо же вы можете приобрести полный курс по работе с клиентами там на на странице прайсов то есть этот курс вместе с курсом по поисковой оптимизации и там еще куча других подкурсов, которые еще будут дальше записываться на FOIED в общий курс по работе с клиентами. И продолжу еще. Кстати, по записи запись будет для закрытой группы. И один день, то есть, наверное, до Нового года вы можете зайти на эту же страницу, и она будет доступна для скачивания тем, кто был на на данном семинаре, то есть на этот же линк семинара зайдете через день, здесь будет доступна возможность скачать. Я ее закрою после нового года, сразу же с после нового года. И акция, которую я вам написал, то есть половина стоимости будет доступна тоже до нового года то есть с первого числа там, в час ночи автоматически цена повысит ну от, от, отменится этот, эта скидка то есть за полторы тысячи вы можете приобрести сейчас данный курс именно по всей этой цепочке по продаже продуктов на примере реального разбора продукта как бы так насколько я знаю подобных просто нету поэтому я и, и считаю, что в общем то эти, эта цена вообще минимально ниже некуда. Так следующий вопрос что из-за каких ошибок могут быть серьезные проблемы у сайта или организатора компании? Ну серьезные проблемы слишком серьезных проблем не будет. Ошибка может быть, если сразу вкинуть много денег в рекламную кампанию, ее могут моментом скликать. То есть если невнимательно это делать, лучше делать поэтапно. То есть, сделали 10 групп, начали, потестировали недельку и потихонечку, потихоньку, сейчас секунду, я Алла отвечу на твой вопрос и потихоньку начинаем дальше после анализа добавлять какие то другие ключевые фразы которые мы начинаем на креативе то есть постепенно постепенно наращиваем массу сразу большой объем скидывать не стоит я вообще вот на начальном этапе цену на контекстную рекламу не выставляю большую то есть там в пределах нескольких долларов потому что опыт показывает что Бывали случаи, когда буквально за пару часов эти все деньги съедались. Но самое плохое, что результатов никаких не было. Поэтому только после того, когда вы видите, что вся цепочка отрабатывает, какие объявления реально приносят доход, тогда начинаешь повышать. Но опять же, это надо достаточно оперативно делать, потому что Google, там, когда создаешь новое объявление, он для новых объявлений дает там, скидку. То есть цена объявлений, она немножко ниже получается. Ну плюс еще объявление, такая ситуация, что через неделю-две у вас цена начнет повышаться, но если объявление качественное, то есть дает высокую конверсию, оно наоборот понижается. То есть там такая пропорция, что чем качественнее вся цепочка, то есть сколько количество показов, столько кликов. Для Google важно, чтобы люди не просто показывали, а чтобы люди кликали и переходы были. И вот он анализирует всю цепочку вашу. То есть, ленинг пейдж, сколько времени он там люди проводят на этой странице, вызывает ли это какое-то другое действие, то есть, переходит ли на другую страницу. То есть, вот это вот все показывает качество, качество вашего объявления и качество вашей целевой страницы. Сайт забанить могут поисковики? Забанить могут, если делать ссылки, на другие ресурсы, которые всякие Ну нехорошие. Скажем так. Хотя опять же тут критерии достаточно низкие. То есть на крякерские сайты, если делаете ссылки, то потенциально могут понизить вас в рейтинге, там забанить. Забанить могут вот в. даже трудно сказать, в каких случаях, понимаете, если на вас начать игнорировать, то есть если даешь какой-то заказ на сабмит сайта, на очень большое количество, то есть если сразу будет единочасно на твой сайт тысяча линков с разных разных ресурсов, да тогда могут забанить, но опять же тут я давал, как бы так, и работают, хоть и говорят, что они не работают, на самом деле работают. Но желательно, чтобы эти сайты были релевантны твоей тематике. То есть поэтому ну, тут лучше меньше, но качественно. То есть, просто, просто давать ссылки, платить за это деньги, на то, что сайт размещается во всяких ресурсах. С одной стороны оно хорошо, с другой стороны качественно они должны быть качественными то есть в идеале это вообще публикация статей потому что у меня вот есть достаточно много статей которые я написал на сайте и которые переопубликованы на других сайтах тут момент возникает от копи плохо что когда скопировано то есть один в один но есть еще понятие синонимайзеров то есть можно твою статью прогнать через синонимайзер она там он поменяет ряд фраз и фактически она становится уникальна ну единственное что там надо еще человеком пройтись чтобы она была читаемая насколько серьезны последствия неудачной кампании для дальнейшего продвижения сайта да не знаю наверное не насколько у меня такого какие-то последствия не было имеется в виду с продвижения сайта по веб-оптимизации или по адворцам Спасибо. Ну, не знаю мне реально такого не было то есть у меня все мои какие-то вот я, я не так чтобы сильно их продвигал честно говоря вот я, я сторонник того что села оптимизация должна быть белой то есть например покупкой ссылок на биржах можно продвигать с одной стороны с другой стороны опасно могут забанить за это дело то есть просто из поисковой выдачи выбросит сайт. И потом его неизвестно, когда опять начнут искать. Но с другой стороны, тот момент, если кому-то отдаешь сайт на прогон, то есть на оптимизацию, тут надо от людей требовать информацию, что конкретно они делают. Потому что вот реально покупка ссылок в сапе, например, есть... Я подозреваю, что все-таки Google вычисляет эти покупные ссылки. Хотя, в общем-то, я как я одно время этим делом занимался, ну, как бы так большой, большой пользы мне это не принесло. Я не так, чтобы SEO-специалист суперной, но ну, я знаю пару таких основных методов. Это самое важное, это побольше внешних ссылок, побольше контента. И, если этот контент будет полезно причем интересно, что, что фактически каждая твоя статья это потенциально новый. 1-2 клиента в день, 200 страниц, 200 клиентов в день. Как-то такая пропорция на... Но в тот момент еще есть понятие такое песочницы. То есть новые сайты, они некоторое время в песочнице находятся. Где-то порядка полугода, ну, точное время неизвестно. То есть, если, если он будет ежедневно, ну, не ежедневно, хотя бы раз в неделю в статьи, то есть Google видит, что сайт пользуется популярностью. Постепенно он его из песочницы выводит, и уже начинается нормальный, релевантный поисковый трафик идти. То есть стремится надо вообще к поисковому трафику. Есть, все вот эти адвордовские объявления по возможности на их основе надо делать оттестированные фразы на основе их делать ключевых фраз статьи у себя на сайте и эти статьи пиарить как можно больше то есть тоже объявление что ты оттестировал его в дворцах его где-то пихать по ну в комментариях где-нибудь то есть это такая вот внешняя реклама но она бесплатная она потом уже будет стабильно работать то есть отворцы дворцы это так первичные этапы для отсеивания для тестирования своей ниши очень хорошие Ладно, будем заканчивать. Есть еще какие-то вопросы? С наступающим вас всех Новым годом! Очень рад был, что пришли ко мне на семинар. И вам спасибо большое. Ну все, так до свидания.